Здравствуйте, я Глория Коблайн. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». На этой неделе мы продолжаем говорить о 24 вещах, которые помогут вам быть в воле Божьей и удержат в ней. Это простые вещи, которые может сделать каждый, если он достаточно заинтересован в пребывании в воле Божьей. И моя задача — рассказать вам, какие это вещи. Могу вам сказать, что они работают. А ваша задача — слышать и исполнять. Аллилуйя! Мы можем иметь Библию, но если мы не исполняем то, что в ней сказано, мы не получим благословения, которое приходит от знания Слова Божьего и знания Бога. И мы говорим о 24 вещах, необходимых, чтобы нам оказаться в воле Божьей и удержаться в ней. Они описаны в 12 главе послания к римлянам, и чтобы их прочитать, я вынуждена взять расширенный перевод Библии. На прошлой неделе мы разобрали практически 9 пунктов, и сегодня я вам их повторю. Мы не будем их разбирать, но я вам их назову. Все они взяты из 12 главы послания к римлянам в расширенном переводе Библии. Первый пункт, взят из первого стиха 12 главы послания к римлянам. Посвятите свое тело Богу. Ваше тело — храм Духа Святого. Посвятите ваше тело Богу. Иначе, говоря, делайте со своим телом то, что Бог говорит в своем слове, и не делайте с ним то, против чего Бог. Во имя Иисуса. Это очень важно. Потому что непослушание и неумение поставить свое тело на место, или, как это называет Библия, распять свою плоть, ваш духовный человек должен доминировать над вашим плотским человеком, над плотской частью вас, говоря ей, что делать. Непослушное тело, тело, которое ищет греха, открывает двери всевозможным неудачам в вашей жизни болезням, немощим, всевозможным провалом, неспособности преуспеть. Так что это очень важно. Затем во втором стихе 12 главы послания к римлянам нам сказано «преобразиться». Итак, мы посвящаем свое тело Господу и позволяем Слову Божьему преобразовывать, видоизменять нас. Мы облекаемся внутри в нового человека, в новое творение, как называет его Библия. Новое творение. Это происходит, когда вы рождаетесь свыше. Тот ветхий человек, тот греховный духовный человек умирает и появляется новый человек, новое творение во Христе и Иисусе, так как ветхий человек рождается заново. И мы облекаемся в нового человека и снаружи. Это был номер два. Номер три — не переоценивайте себя. В Писании сказано, что гордость предшествует падению. Не переоценивайте себя. В Писании сказано трезво оценивать свои способности. Многие живут, строй на свой счет, воздушные замки. Им легко увидеть чьи-то промахи и недостатки, но они не могут взглянуть на свои промахи. Наша задача — не судить других людей, а судить себя. В Библии сказано, «Судите себя, и не будете судимы». Насколько лучше самому осудить себя и исправиться, чем позднее быть осужденным другими? Так что не переоценивайте себя. Смотрите на себя благоразумно и правильно. И ведите себя хорошо. Это то, что вам нужно. Разве я не говорю сегодня как «мама»? «Мама Глория». Не переоценивайте себя. Это номер три. Трезво оценивайте свои способности. Номер четыре из шестого-седьмого стихов 12 главы послания к римлянам» используйте свой дар и посвятите себя Ему. У нас есть призвание. Для нашей жизни есть главный план. У Бога есть план для нас, и Он поместил в нас дар. Поэтому мы должны использовать свои духовные природные дары в честь Бога. Используйте свой дар и посвятите себя Ему, к чему бы вы ни были призваны, ведь именно это вы и хотите делать. Вы можете это увидеть в 14 и 16 стихах 4 главы послания к Тимофею и в 10 и 11 стихах 4 главы 1 послания Петра. И пятый пункт из 9 стиха 12 главы послания к римлянам. «Любите с искренностью». Мы знаем, что это наша заповедь. Иисус учил нас, что если мы соблюдем эту заповедь, то мы соблюдем все заповеди. Если вы будете ходить в любви, согласно тому, как Бог дает они откровение в Библии, тогда вы будете соблюдать все заповеди. Поэтому мы ходим в любви. «Любите с искренностью». И описание любви вы найдете в 13 главе первого послания к Коринфянам. Шестой пункт — это ненавидьте зло, отвратитесь от него. Какое общение у света с тьмой, сказано в Писании. Поэтому научитесь презирать зло, не хотеть зла, не желать иметь возможности пойти и совершить зло. Но презирать зло, отвернуться от него, сказать ему «нет». Кто творит всего зла? Сатана. Он наш враг. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Поэтому мы ненавидим зло, мы отворачиваемся от него. Это номер шесть. Какое общение у света с тьмой? Когда мы рождаемся свыше, нашей ответственностью становится заставить нашу плоть, наш разум повиноваться, заставить слушаться Бога в духе, душе и теле. Это наша ответственность. Номер семь — это «держитесь добра». Это из 9 стиха 12 главы послания к римлянам. Вы узнаете слово Слова Божьего, что такое добро, и держитесь этого. Когда трудно и когда легко, вы слушаетесь Бога. Номер восемь — это «любите друг друга», «предупреждайте друг друга». Это из 10 стиха 12 главы. Любовь, противоположна эгоизму. И вот мы добрались до номера девять. Мы частично его разобрали. Номер девять взят из одиннадцатого стиха 12 главы послания к римлянам. Мы говорили об этом на прошлой неделе. И если вы были с нами, то вы можете это проверить. Вот номер девять. «Никогда не ослабевайте в усердии и в искреннем стремлении». В переводе в уста сказано «не ленитесь». И вот некоторые награды за это. Посмотрите четвертый стих 10 главы притчи некоторые награды за то, что вы не ленитесь. Лениться — это не по Писанию. Вы должны над чем-то работать. Вы не должны лениться. Вы не должны зависеть от других людей. Вы должны делать то, что говорит вам Бог. У Него есть план для вашей жизни. У Него для вас есть призвание. Узнайте, какое оно, и выполните его от всего сердца. Итак, в притчах 10.4 сказано... «Ленивая и праздная рука делает бедным, а рука прилежных обогащает». Если вы хотите быть богатым, то Бог не противится богатым. Это не ругательство. Сказано, что благословение, Его благословение – сделает вас богатым, а проклятие принесет нищету. Но для того, чтобы его благословение работало в вашу пользу, вы должны делать то, что он говорит. И это безопасно, в этом есть безопасность. Богатство в Боге не причинит вам вреда, а богатство из этого мира без слова Божьего опасно. Но если у вас есть Бог, если вы его почитаете, вы знаете, откуда пришло ваше богатство. А для того, чтобы получить от Бога богатство, жизнь в избытке, вы должны были делать то, что говорит Бог. И в том, как Бог дает богатство, гарантирована безопасность и защита. «Рука прилежных обогащает», сказано в притчах. Посмотрим, что сказано в 13 и 14 стихах 10 главы. Наверное, у меня неправильная сноска. Десять четыре. Возможно, это четвертый стих 10 главы. Я его только что прочитала, не так ли? Десятая глава притчи. Давайте я посмотрю, что сказано в четвертом стихе одиннадцатой главы. Богатство не обеспечит безопасности в день гнева и суда, но правда, правильное положение перед Богом спасет от смерти. Аллилуйя! Вот в чем наша надежда. Когда мы ходим с Богом и слушаемся Его, на нас приходит благословение и приносит нам приумножение, обеспечивает богатство. В 13 и 14 стихах 10 главы притчи сказано, позвольте я посмотрю. В устах проницательного человека находится опытная и благочестивая мудрость, а наказание и розга на теле того, кто не имеет разума и понимания. Мудрые сберегают знания в своем разуме и сердце, но уста глупых – это уже погибель. Мы знаем из Библии, что наши слова засчитываются. Согласно словам Иисуса, в 11 главе Евангелия от Марка мы получаем то, что мы говорим. Сказано «имущество богатого — крепкий город его». Прибыль праведного, того, кто в правильном положении перед Богом, прибыль праведного или правильного ведет к жизни, а прибыль нечестивого ведет к большому греху. Бог знает, что вы будете делать со своими деньгами. И если вы будете использовать их для жизни, тогда вы — безопасное вложение. Он может вас благословить. Но если вы будете использовать их для большего греха, то вы будете проклинать себя теми деньгами, которые у вас есть. Итак, прибыль праведного ведет к жизни, а доход нечестивого ведет к большему греху. Усердная рука обогащает. И следующий пункт нашего списка — это духом пламенейте. Это номер пять. Последний пункт был об усердии. В переводе в Уста сказано «не лениться», «не ослабевать в усердии» или «в искреннем стремлении», «не лениться». Итак, Библия учит нас работать и быть усердными. Она учит, что рука усердного человека обогащает, аллилуйя. Так что быть усердным — это хорошо. Номер десять взят из одиннадцатого стиха 12 главы послания к римлянам. Там сказано, никогда не ослабевайте в усердии, духом пламенейте. Никогда не ослабевайте в усердии и в искреннем стремлении. Духом пламенейте и пылайте. Господу служите. Так что мы должны проявлять усердие, быть усердными. У меня здесь записано одно местописание, 17 стих послания Иуда. Давайте его посмотрим. Послание Иуды очень маленькое. Надеюсь, я смогу его сегодня найти. Я знаю, что оно есть в Библии. Хорошо, по-моему, оно перед книгой Откровения. Послание Иуды. Где я? Послание Иуды с 17 по 21 стих. Мы разбираем пункт «Духом пламенейте, Господу служите», иначе говоря «пылайте». В 17 стихе послания Иуды сказано «Но вы должны помнить» — это расширенный перевод. «Но вы, возлюбленные, должны помнить предсказанное апостолами. Они заранее вам говорили, что в последние дни появятся насмешники, которые следуют за своими нечестивыми похотями. Это люди, которые агитируют к разделениям и вызывают расколы. Всего лишь душевные существа, плотские, мыслящие, как этот мир, лишенные Духа Святого и высшей духовной жизни. Но вы, вы не такие, потому что вы в Боге, но вы возлюблены, назидая себя на святейшей вере вашей». Что такое вера? Вера — это когда вы верите Слову Божьему скорее, чем тому, что вы видите своими глазами, тому, что говорит этот мир или кто-то еще. Вы верите Слову Божьему, вы говорите его своими устами, и оно осуществляется, как сказано в 11 главе Евангелия от Марка. Это и есть определение веры. Но вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, делайте успехи, поднимайтесь все выше и выше, как сооружение, молясь в Духе Святом. Храните и держите себя в любви Божьей. Ожидайте и терпеливо ждите милости от Господа Иисуса, который приведет вас к вечной жизни. Аллилуйя. Так что духом пламенете. Давайте посмотрим первый стих 14 главы послания к Коринфянам. Это еще одно местописание об этом. Сказано, с рвением ищите и стремитесь приобрести любовь. Сделайте это вашей целью. Будьте усердными в поисках любви. Сделайте это вашей целью. Особенно, чтобы вы могли пророчествовать, толковать божественную волю и цель во время вдохновленной проповеди. Возлюбленные, с рвением ищите и стремитесь приобрести эту любовь. Сделайте это вашей целью, самым главным поиском. У нас с Кеннетом не было успеха в жизни, пока мы не начали ходить в Слове Божьем. А затем, когда мы узнали, что Слово Божье является нашим ответом, что от Него приходит вера, а именно вера все меняет. И когда мы узнали, как работает вера, что вы должны привести свое сердце и свои устав в согласие с тем, что говорит Бог, и тогда это исполняется, не всегда мгновенно, но всегда исполняется. Когда мы начали это делать, все в нашей жизни начало меняться. Но говорю вам, мы не были небрежны в этом. Мы делали это усердно. Мы днем и ночью усердно обращались к Слову Божьему. Мы устали от нищеты, от болезни, от того, что на нас приходило проклятие, что у нас ничего не срабатывало. Казалось, что все наши предприятия терпели неудачу. И мы устали от этого. Поэтому мы были усердны насчет Слова Божьего. И усердны — это очень уместное слово в этой ситуации. Никогда не ослабевайте в усердии. «Духом пламенейте, пылайте». Мы проявляли рвение, и очень скоро мы начали получать результаты. Мы начали процветать. Мы начали учиться жить верой и приводить все в действие. «Духом пламенейте, Господу служите». Поэтому просто нельзя быть ленивым. Нельзя быть ленивым христианином и ожидать, что вся ваша жизнь перевернется. Но если вы будете усердны, если вы будете пламенеть и проявлять рвение к Богу, если вы будете уделять Богу внимание, то именно это необходимо Ему, чтобы Он изменил ваше мышление, ваши слова, ваши обстоятельства. Но если вы будете ленивы по отношению к Слову Божьему, не ожидайте многого, так как по своему опыту знаю, что необходимо усердие, рвение, и кроме того, только тогда становится интересно. Плотскому христианину, так же, как и христианину равнодушному или незаинтересованному истинными Божьими, им никогда не будет интересно. Они не увидят результатов. Они не увидят, как работает их вера, совершая невозможное. Но тот, кто испытывает рвение к Богу, а мы знаем, что вера от слышания, а слышание от Слова к Так что мы знаем, где взять веру, и мы можем иметь столько веры, сколько захотим. Я продолжаю приумножать ее. Я продолжаю проводить время в Слове Божьем и созидать свою веру. Я люблю Слово Божье. Но мне также нравятся и результаты. Итак, здесь сказано «Духом пламенейте». Посмотрим, читала ли я это местописание в притчах 5.23, где также говорится о том, как быть усердным. В притчах 5.23 сказано, он умирает. Давайте посмотрим 21 стих. «Ибо прямо пред очами Господа пути человека, и тот, кто помогает нам жить воздержанно, целомудренно и благочестиво, «Тщательно взвешивает все стези человека». Бог знает, какое у нас сердце. Он знает, что мы делаем. Здесь сказано, что Он тщательно взвешивает наши стези. «Беззаконного уловляют собственные беззакония Его, и в узах греха Своего Он содержится». Он умирает из-за недостатка наказания и наставления и от множества безумия своего уходит в сторону и теряется. Это противоположно тому, когда вы проявляете рвение, пламенеете духом, приносите плод. Давайте посмотрим послание к Ефесянам 5:18. Возможно, мы уже проходили кое-что из этого на прошлой неделе, но вам не повредит послушать это еще раз. И, вероятно, многие слушают нас впервые. Хорошо, пятая глава. Давайте прочитаем 15 стих. «Внимательно следите, как вы поступаете». Это хороший совет. «Внимательно следите, как вы поступаете. Живите целеустремленно, достойно и правильно, Никак не как неразумные и бездумные, но как мудрые, разумные, здравомыслящие люди». Извлекая, это очень важно, извлекая максимальную пользу из времени, используя каждую возможность, поскольку дни злы, поэтому не будьте неопределенными, бездумными и глупыми, но понимайте и четко осознавайте, что есть воля Господа, и не упивайтесь вином, так как это невоздержанность. Но постоянно исполняйтесь Духом, чтобы Он вас стимулировал. Итак, следует ли вам напиваться? Нет. Здесь сказано «не напиваться», а «постоянно исполняться Духом». Если вы собираетесь опьянеть, то пьянете от Духа. Вы можете настолько увлечься, и это намного лучше, чем опьянеть от алкоголя. И от этого не бывает похмелья. Это приносит только пользу. Поэтому мы должны исполняться Духом Божьим. Аллилуйя! Слава Богу! И мы должны быть усердными. В 26 стихе сказано... Нет, позвольте, я прочитаю вам 25 стих. Это один из моих любимых стихов. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, ее церковь, ее нас, рожденных свыше людей» очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе в славном великолепии, без пятна или порока или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и невинна. Итак, Божья воля заключается в том, чтобы мы омылись баню водную посредством Слова Божьего. В естественном мире вам необходимо мыться каждый день, но вам необходимо ежедневно омываться и духовно. Вам необходимо каждый день немного Слова Божьего для того, чтобы поддерживать себя очищенным и целостным, и чтобы позволить Слову Божьему исправлять вас. Сказано, что Слово Божье исправляет, вразумляет и учит нас, и оно научит нас ходить в победе, в исцелении, в процветании, научит, как выйти из-под проклятия, под которым мучается этот мир, и как ходить в благословение. Поэтому мы должны пламенеть духом и проявлять рвение. Плотские христиане несчастны. Кто такой плотской христианин? Это тот, кто родился свыше, но ничего не знает о благословении. Он не знает, что Бог хочет, чтобы он процветал и был исцелен. И если даже он это слышал, то не принял это и не ходит в этом. Поэтому он занимает позицию достойного осуждения, поскольку он, вероятно, слышал это, но не был достаточно усердным и не проявил рвения к Духу Божьему. И мы не будем плотскими христианами. Мы хотим быть духовными христианами, исполненными рвения, усердие, желания и веры. А быть исполненным желанием — это значит уделять Богу время и внимание в своей жизни. Мы проводим время в Слове Божьем. Мы проводим время в молитве. Если у вас нет времени в вашем нынешнем распорядке дня, вы должны вставать раньше, чтобы проводить время в молитве. Молитесь в Духе. Молитесь, исповедуйте и говорите то исполнение, чего вы желаете в своей жизни, и благословение придет в вашу жизнь. Именно так вы высвобождаете свою веру, словами уст ваших. Как вы получаете эти слова? Четвертая глава притчи дает нам ключ к жизни. Там сказано держать Слово Божье перед своими глазами. Входя в ваши глаза, оно проникает в ваше сердце, где оно работает, где оно разговаривает с вами а затем оно исходит из ваших уст в вере. Аллилуйя! Это может каждый. Каждый может проявлять усердие. Каждый может иметь веру. Каждый рожденный свыше верующий может ходить в победе. Я сейчас вернусь. Верующего. Мы говорим о 24 вещах, которые удержат вас в воле Божьей. И они все взяты из 12 главы послания к римлянам. Я использую расширенный перевод Библии. Я не могу каждый день повторять все пройденное, поскольку мы должны до конца недели разобрать все 24 вещи. Но вы можете найти эти передачи на нашем сайте. И сегодня мы разбираем 11 номер из 12 главы Послания к римлянам». 12 стих 12 главы. Позвольте я это найду. Радуйтесь. Радость Господня. Аллилуйя. Что такое радость Господня? Это наше подкрепление. Радуйтесь и утешайтесь надеждой. Будьте тверды. Аллилуйя. И терпеливы. Радуйтесь. Сначала мы разберем первую часть этого стиха. Это номер 11. Радуйтесь и утешайтесь надеждой. Мы должны радоваться. Мы призваны радоваться. Радоваться в Господе. Посмотрите 4 стих 4 главы послания к филиппийцам. Посмотрите, что это для нас делает. «Радуйтесь всегда в Господе». Так когда мы радуемся? В понедельник и вторник? В пятницу и субботу? Всегда мы радуемся в Господе. Здесь сказано «Радуйтесь, веселитесь в Нем». И еще говорю «Радуйтесь». Так что мы радуемся всегда. Это наше призвание. Мы никогда не должны грустить или быть в плохом настроении. Мы знаем, что когда приходит депрессия печаль, когда мы начинаем жалеть себя, когда с нами плохо обращаются, когда к нам недоброжелательно, и мы печалимся и грустим, мы не находимся в воле Божьей. Сказано, «Радуйтесь всегда в Господе! Радуйтесь, веселитесь в Нем!» И еще говорю, «Радуйтесь!» Аллилуйя! «Пусть все люди знают, воспринимают и признают вашу доброжелательность, тактичность и ваш терпеливый дух». Когда люди о вас думают, думают ли они, «О, этот человек такой доброжелательный, такой терпеливый, такой тактичный». Согласно Слову Божьему, именно так они должны о нас думать. А затем сказано, «Это так важно для вас, это очень помогло мне в моей жизни». Не волнуйтесь и не беспокойтесь ни о чем». Мы должны всегда радоваться, а затем мы должны не волноваться. Что такое волнение? Это неверие. Что такое беспокойство? Это неверие. Не волнуйтесь и не беспокойтесь ни о чем. Но при всех обстоятельствах – это значит, что бы ни происходило – мы не должны волноваться или беспокоиться об этом. Что мы должны делать? Мы должны верить Богу при всех обстоятельствах и во всем, молитвой и прошением. И в расширенном переводе сказано «конкретной просьбой». Не говорите просто «благослови меня», говорите, чему именно необходимо произойти. Обращайтесь с конкретными просьбами. Можно сказать также и благослови меня, но будьте определенными. С благодарением, когда вы просите о чем-то Бога, вы верите, что получаете это согласно указаниям, данным нам в Библии. Вы верите, что получаете это. И после этого вы начинаете славить и благодарить Бога за это. И сказано, высказывайте свои конкретные просьбы в молитве с благодарением. Постоянно открываете свои желания перед Богом. Вы верите, что получаете это, и благодарите дарите его за это. Это противоположно тому, чтобы испытывать стресс или давление из-за чего-то. Вы знаете, что когда вы испытываете стресс, когда вам грустно или вы в плохом настроении, в тот момент неверие занимает в вашей жизни основное место, поскольку вера приносит радость, независимо от того, что она видит, что вы видите своими глазами. Когда вы верите, что получаете это, вы представляете, что вы уже обладаете этим. Именно так работает вера. Поэтому, когда вы представляете себя без того, о чем вы верите, вам становится грустно, а это не является волей Божьей для нас. Постоянно открывайте свои желания перед Богом с благодарением. Что мы делаем? Мы верим, что получаем это, когда молимся, а затем мы благодарим Бога за это. Мы благодарим тебя, Господь. А затем мы видим себя обладателями этого. Мы планируем, что мы будем с этим делать, какая бы ни была наша просьба. Если вы сегодня в инвалидном кресле, и вы верите, что получаете свое исцеление... Начните планировать, что вы будете делать, когда встанете с этого кресла. Представляйте себя без Него. Говорите, что вы уже без Него. Говорите, «Я исцелен во имя Иисуса». Скажите, «Мои ноги работают во имя Иисуса». «Моя боль прошла». Аллилуйя. И начните верой благодарить Бога за то, о чем вы просили. Аллилуйя. Здесь сказано, «И мир Божий, превосходящий всякое понимание, будет защищать и охранять ваше сердце и разум, «во Христе и Иисусе». Что касается прочего, братья, здесь нам четко сказано, что делать. Что только истинно, что достойно благоговения и почитания, что прилично — это Бог. Это то, что имеет отношение к Богу. Это Слово Божье. Что справедливо, что чисто, что любезно и достойно любви, что приятно и мило — в чем есть добродетели совершенства, что достойно похвалы, о том размышляйте, то оценивайте и принимайте во внимание, или, как сказано, сосредотачивайте на этом свой разум. Итак, мы ходим верой, мы видим себя с ответом, мы видим, как мы делаем то, о чем мы верим Богу, или как мы принимаем то, о чем мы верим Богу. Поэтому у нас есть радость, Аллилуйя, которая поддерживает нашу веру. Спасибо тебе, Иисус. Итак, радуйтесь и утешайтесь надеждой. Благословен Господь. Пусть ваша радость всегда проявляется в ваших словах, в ваших поступках. Первое послание Иоанна. Видите, именно поэтому вам нужна Библия. Она четко говорит вам, что делать при каждых обстоятельствах. В 3 главе 1 послания Иоанна с 1 по 3 стих сказано «Смотрите, какого невероятного качества любовь дал нам Отец, чтобы нам было позволено называться и считаться детьми Божьими». Какая честь! И мы ими являемся. Причина, по которой этот мир не знает нас, в том, что этот мир не познал его. Поэтому вы не должны удивляться, что этот мир не понимает все как надо. Возлюбленные, мы уже здесь и сейчас, дети Божьи, и еще не открылось и не стало ясно, кем мы будем после. Но мы знаем, что когда Он придет и явится, мы будем подобны Ему. Аллилуйя! Слава Богу! И всякий, мы говорим о надежде и о радости, всякий, имеющий сию надежду на скорое возвращение Иисуса, на тот факт, что мы дети Божьи, «Всякий, имеющий сию надежду, полагаясь на Него, очищает себя так, как Он чист». Аллилуйя! Слава Богу! Когда наша надежда сформирована, когда мы радуемся, когда мы смотрим в Слово Божье, чтобы найти для себя ответы, и мы верим, что получаем ответ на нашу молитву, тогда у нас есть причина радоваться и веселиться. Когда мы радуемся? Всегда. Когда мы не радуемся? Никогда. Что сказано о радости? Радость Господня — наше подкрепление. Понимаете, Бог говорит нам все это делать, потому что это работает. Посмотрите вторую главу послания к Титу. В одиннадцатом стихе сказано... Ибо явилась благодать Божья. Не думаю, что я читала этот стих. Ибо явилась благодать Божья для освобождения от греха и вечного спасения всего человечества. Она, благодать, благоволение Божье, приучила нас отвергать и отрекаться от всего нечестия и мирских желаний, жить благоразумной, умеренной, выдержанной, правильной преданной, духовно целостной жизнью в нынешнем мире, в ожидании и в поисках исполнения и реализации блаженного упования и славного явления нашего великого Бога и Спасителя Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас или приобрести нашу свободу от всякого беззакония, и очистить для себя народ, который бы принадлежал именно ему. Народ, который с готовностью и энтузиазмом относится к жизни благой и полной добрых дел. Мы должны быть исполнены Слова Божьего. Мы должны быть в восторге от Него. Мы должны с готовностью и энтузиазмом относиться к этой жизни. Мы должны радоваться. Аллилуйя! В нем и в нашем уповании. Итак, слава Богу, мы можем иметь радость, мы можем веселиться. Давайте посмотрим 15 главу послания к римлянам. Если вы это не делаете, если вы не радуетесь, если вы не веселитесь, то гадайте, что? Вы не находитесь в воле Божьей. Четвертый стих 15 главы. Все, что было написано в прежние дни, было написано для нашего наставления, чтобы мы своей твердой и терпеливой стойкостью, мы не сдаемся, мы не попадаем под какое-либо бремя, потому что мы радуемся, мы верим Богу, мы видим дело сделанным, мы видим наши молитвы отвеченными. Чтобы мы своей твердой и терпеливой стойкостью и поддержкой полученной из Писания могли крепко держаться надежды и лелеять ее. Мы получаем свою поддержку из Писания. Как приходит вера? Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Поэтому мы обращаемся к Писанию. Говорю вам, если вы загрустили, обратитесь к Писанию и начните читать истину на этот счет. Начните читать, что говорит Бог о вашей ситуации, не то, что говорит дьявол, не то, что говорит этот мир или ваши глаза, а что говорит Слово Божье. Это и будет конечным результатом, если вы будете верны Слову Божьему. Поэтому мы можем жить и радоваться, и утешаться надеждой. Аллилуйя. Шестая глава послания к евреям. Мне следовало пропустить несколько мест Писания за нехватки времени, но они слишком хороши, чтобы их пропустить. Поэтому мы мы не будем беспокоиться, мы не будем зависеть от времени, мы будем читать Слово Божье. В 17 стихе 6 главы послания к евреям сказано, «Эти истины изменят вашу жизнь, если вы начнете их исполнять». Соответственно, и Бог тоже, желая более убедительно и несомненно, показать тем, кто должны были наследовать обетование, неизменность своей цели, подтвержденной клятвой. Это было сделано для того, чтобы в двух неизменных вещах в Его обетовании и в Его клятве, в которых невозможно Богу оказаться лживым. Слово Божье полно Его обетований. Если Он сказал это в Своем Слове, это хорошо. Он это исполнит. В Его обетовании и в Его клятве, в которых невозможно Богу оказаться лживым или обмануть нас, мы, прибегшие к Нему, могли получить могущественную внутреннюю силу. Видите, это даст нам силу. Это даст нам возможность выстоять даже в трудностях. Слово Божье укрепляет нас. Радость — наше подкрепление. Радость Господня — наше подкрепление. Мы, которые получат могущественную внутреннюю силу и большую поддержку для того, чтобы ухватиться и крепко держаться надежды, предназначенной для нас и предложенной нам. И у нас эта надежда, как безопасный и крепкий якорь для души. Надежда, которая простирается вперед и входит в несомненность присутствия Божьего за завесу. Аллилуйя! Согласно этому месту Писания, наша надежда — это якорь нашей души. Поэтому мы радуемся и утешаемся надеждой. Аллилуйя! Слава Богу! Итак, вера и надежда. Терпение и вера — это близнецы силы. Но надежда тоже принимает участие. Слава Богу! Надежда будет заставлять вас идти. Надежда будет помогать вашей вере. Она будет укреплять вас. 12 номер в нашем списке находится в 12 стихе. Давайте посмотрим 12 номер. Вот он, в 12 стихе. «Будьте непреклонны». Подождите, да. В 12 стихе сказано... «Радуйтесь и утешайтесь надеждой. Будьте непреклонны и терпеливы в страдании». Мы только прочитаем этот пункт. Там сказано «Будьте постоянны в молитве». Нет, подождите. Мы прочитали только первую часть этого стиха. «Радуйтесь и утешайтесь надеждой». Это была первая часть. Номер 12 во второй половине. «Будьте непреклонны и терпеливы в страданиях и волнениях». Не позволяйте чему-либо поколебать вас. Будьте непреклонны под давлением. И для этого места писания давайте посмотрим первое послание к Коринфянам. Знаете, мы не должны быть движимыми тем, что мы видим, поскольку у нас есть Слово Божье. Мы верим Богу. В первом послании к Коринфянам 15:58 сказано: Итак, братья мои возлюбленные. Будьте тверды, крепки, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Всегда совершенствуясь, выделяясь, делая больше, чем достаточно в служении Господа, зная и будучи постоянно уверены, что ваш труд в Господе не напрасен. Поэтому мы всегда благодарим за победу зная, что мы победители через Господа Иисуса Христа и благодаря тому, что Он сделал и делает в нашей жизни. И мы должны быть твердыми. Что вы делаете, когда на вас давят? Когда счета надо оплатить, а денег нет. Что вы делаете? Вы не сдаетесь. Вы не сходите с пути. Вы не прекращаете верить только из-за того, что срок оплаты подошел. Вы остаетесь твердым, непоколебимым, всегда преуспевающим. Что вы делаете, когда вы молитесь и верите Богу о своем исцелении, а симптомы еще не проходят? Вы ничего не делаете, вы верите Богу. Вы не сдаетесь, не опускаете руки. Ответ идет, он уже рядом. Верьте, что получаете его. У вас есть насчет этого Слова Божьего. Не сдавайтесь. Терпеливы, аллилуйя, непоколебимы, всегда преуспевая в деле Господнем. Вы можете посмотреть первый Псалом. Если я его открою, мне захочется прочитать его полностью, но я не могу стоять перед искушением, я его посмотрю. Первый псалом. Это о дереве, посаженному воды. Слава Богу, оно не погибнет. Мы говорим о том, как быть непреклонным под давлением. Давление приходит. Не думаю, что возможно жить здесь, не испытывая давления. Есть враг, он пришел, чтобы украсть, убить и погубить, но вы можете ему противостоять, потому что на вас работает больше, чем на него. В Библии сказано, тот, кто в нас больше. Аллилуйя. Поэтому мы не должны сгибаться. Сказано счастлив, блажен, процветает и заслуживает зависти человек, который не ходит и не живет по совету нечестивых. Именно это мы и пытаемся делать здесь, на этой и на предыдущей неделе. Мы прислушиваемся к Божьему совету. Мы не живем по совету нечестивых, следуя их советам, планам и целям. И не стоит покорно на пути, по которому ходят грешники. Не сидит расслабленно там, где собираются развратители и клеветники. У вас нет там никаких дел. Они ничего не знают. Они лишь потащат вас вниз. Но в законе Господа воля и желание Его, того человека, мы говорим о первом псалме, и о законе Его Он обычно размышляет, раздумывает и изучает день и ночь. И будет Он как... Посмотрите, что поместило нас Слово Божье. Именно это делает нас непреклонными и твердыми. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, готовое приносить свой плод во время свое, и лист которого не вянет и не сохнет, и во всем, что не делает, успеет и достигнет мастерства. Не так нечестивый. Мы не будем читать о нечестивом, он нас сейчас не интересует. Нас интересует тот, кто стоит. Разве это не хорошо? Это вы. Это мужчина, который доверяет Слову Божьему. Это женщина, которая доверяет Слову Божьему. Третья глава послания к евреям. Давайте это посмотрим. Видите, вы можете питать себя Словом Божьим безо всяких усилий, когда никого нет рядом. Вы можете взять свою Библию и читать ее для себя. Вы можете проповедовать себе. Послание к евреям 3.12. «Будьте непреклонны под давлением». На этом мы остановились. Это очень важно. Именно тогда вы либо сдаетесь, либо побеждаете. Поэтому смотрите, братья, будьте осторожны, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого, неверующего, которое отказывается хранить верность, доверять и полагаться на Бога, и которое ведет вас, чтобы вы отвратились и оставили, и отошли в сторону от живого Бога. Но вместо этого предупреждайте, увещевайте, побуждайте, поддерживайте друг друга каждый день, пока можно сказать «ныне», чтобы никто из вас не ожесточился в постоянном сопротивлении, обольстившись грехом. Ибо мы стали собратьями с Христом, Мессией, и разделяем все, что Он имеет для нас, если только мы сохраним нашу новорожденную уверенность и изначально обеспеченное ожидание. Аллилуйя! В 19 стихе говорится о сынах Израилевых и сказано, мы видим, что они не могли войти в его покой. Они были призваны к покою. Они не могли войти в покой из-за нежелания оставаться верными, доверять и полагаться на Бога. Неверие не допустило их. И в первом стихе следующей главы сказано, «Посему, пока обетование войти в покой, его остается в силе, и предложено нам сегодня». Давайте будем опасаться и с недоверием относиться, чтобы кто из нас не опоздал и не лишился этого. Аллилуйя! Речь идет о сынах Израилевых. Благая весть об избавлении от рабства пришла к ним. Бог сказал им, что даст им победу, если они выполнят определенные условия, но не принесло им, тем, кто его слышал, пользы, слышанное ими послание, поскольку оно не было растворено верой. Именно это мы должны делать. Мы должны убедиться, что мы верим Слову Божьему. Но если мы сделаем то, что сделали сыны Израилевы до того, как войти в землю обетованную, а те люди так и не вошли туда, им пришлось пойти в пустыне, потому что они не послушались Бога, мы не хотим быть такими. Мы хотим верить Слову Божьему. Мы хотим быть непреклонными под давлением. Мы хотим, чтобы наши слова были верными. Мы хотим питать свою веру. Говорить слова веры перед лицом обстоятельств, которые кажутся невозможными. Именно в таких случаях вера работает лучше всего. Когда это невозможно? Аллилуйя. Фактически вера работает как в большом, так и в малом. Так что это воля Божья, чтобы мы были непреклонными под давлением. Давайте посмотрим первое послание Петра. У меня может не хватить времени, чтобы прочитать все, но мы посмотрим. Первое послание Петра, пятая глава. Что вы делаете под давлением? Восьмой и 9 стихи. Я бы сказала даже семь. Шестой стих. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, чтобы Он вознес вас в свое время. Все ваши заботы, волнения, все ваши беспокойства, все, о чем вы думаете, возложите на Него раз и навсегда» так как Он заботится о вас нежно и внимательно. Это было для нас очень важно, и это до сих пор важно. Но особенно важно это было, когда мы только учились. Мы узнали, что нужно переложить все свои заботы на Господа, предать Ему наши заботы, так как Он заботится о нас. Он о нас позаботится. Все наши беспокойства, все наши волнения, всякие сомнения, которые могут прийти в ваш разум, изгоняйте это. Перекладывайте свои заботы на Господа, и Он вознесет вас в свое время. Аллилуйя! Слава Богу! В книге Деяний 2.42 сказано, что апостолы постоянно пребывали в учении, в Слове Божьем. И это является ключом к тому, как быть непреклонным. Пребывать в Слове Божьем. Я сейчас вернусь. В неделе мы узнаем, как ходить в победе. Аллилуйя! Мы рассматриваем 24 вещи, которые удерживают нас в воле Божьей, которые приводят нас в волю Божью и удерживают в ней. Они все взяты из 12 главы послания к римлянам в расширенном переводе Библии. Мы дошли до 13 номера. Но мы сейчас прочитаем 12 стих 12 главы послания к римлянам, где сказано то, что мы разбирали вчера. «Радуйтесь и утешайтесь надеждой». А затем сказано, и это уже сегодняшняя тема, «Будьте непреклонны и терпеливы в страданиях и волнениях». «Будьте терпеливы в страданиях». Это из 12 стиха. И первое место Писания, к которому мы обратимся, что такое терпение. Терпение. Посмотрим первую главу послания Иакова. В первой главе послания Иакова со второго по четвертый стих сказано то, что мы делаем во время испытаний и проверок. Относитесь к этому с большой радостью, братья, когда вас окружают, или вы сталкиваетесь со всякого рода испытаниями, или когда вы впадаете в разные искушения. Относитесь к этому с большой радостью. Сразу же переходите к радости Господней. Именно так сказано в первой части стиха. Удешайтесь надеждой и радостью. Считайте это большой радостью, когда сталкиваетесь с испытаниями. В третьем стихе сказано, «Будьте убеждены и понимайте, что испытание и доказательства вашей веры производят выдержку, непреклонность и терпение». Могу вам сказать, что это правда. Если бы мы с Кеннетом мгновенно получали ответы на каждую молитву, хотя, конечно, мы бы предпочли такой вариант, но мы бы не научились терпеливо ожидать, пока придет ответ. Будьте убеждены и понимайте, что испытание и доказательство вашей веры, так что есть доказательства вашей веры, производит выдержку, непреклонность и терпение. Вы можете достичь того состояния, в котором вы сможете выдержать, пока не придет ответ. И вы сможете это сделать в радости. В четвертом стихе сказано... Но пусть выдержка, непреклонность и терпение действуют в полную силу и выполняют тщательную работу, чтобы вы могли быть совершенно и полностью развитыми, без недостатков, ни в чем не нуждаясь. Из этого местописания мы можем узнать, что не все будет происходить мгновенно, не каждый ответ будет приходить мгновенно, чтобы мы могли не удивляться и не падать духом, не опускать руки, но чтобы мы относились к этому с большой радостью и были убеждены, что переживая испытания мы доказываем свою веру и мы выйдем из него сильнее что это произведет выдержку непреклонности терпения аллилуйя слава богу так что же вы делаете во время испытания или проверки вы относитесь к этому с большой радостью а затем вы остаетесь верными тому о чем вы верите и слова божьего и вы не сдаетесь вы должны быть терпеливы в страдании терпение вот определение терпения. Это качество не сдается перед обстоятельствами. Вам следует это запомнить. Это качество не сдается перед обстоятельствами и не уступает во время испытания. Оно противоположно отчаянию и ассоциируется с надеждой. Это плод духа. Любовь, радость, мир, терпение, благость, доброта, верность, кротость, самоконтроль. Терпение ⁇ это плод духа, поэтому оно есть у нас внутри. Оно родилось в нашем перерожденном человеческом духе. Оно есть у нас внутри. Мы призываем его. Это могущественная сила. Она может стоять, пока не придет ответ. Посмотрите 12 стих 6 главы послания к евреям. Я прихожу в восторг от этого, так как я знаю, что это работает. Посмотрим, давайте прочитаем 11 стих. «Но мы сильно и искренне желаем, чтобы каждый из вас проявлял такое же усердие» — это еще одно хорошее слово из Библии — «и искренность в достижении, в наслаждении полной уверенностью и в развитии вашей надежды до конца, для того, чтобы вы не росли незаинтересованными и не стали духовными бездельниками, но подражали тем, кто действует верой и терпением. Кто верой, практикуя терпеливую выдержку, ожидают и сейчас уже наследуют обетование. Здесь нам сказано, и, по-моему, именно так написано в синодальном переводе, что верой и долготерпением мы наследуем обетование. Понадобится сила терпения. Но сила терпения — это плод вашего перерожденного человеческого духа. У вас она есть, поэтому не сдавайтесь. Не оставляйте этот плод духа. Давайте посмотрим послание к Евреям 10.35. Эти места Писания помогли мне. Они много раз не давали мне поколебаться, пока не придет ответ. Посмотрите 35 стих 10 главы. «Итак, не отбрасывайте свою бесстрашную уверенность или смелость, поскольку она несет великое и славное вознаграждение. Потому-то вам необходимо непоколебимое терпение и выдержка, чтобы вы могли совершить и полностью исполнить волю Божью и тем самым получить, унести и в полной мере насладиться обещанным. Так что же находится на противоположном конце непоколебимого терпения и выдержки? вы получаете, уносите и в полной мере наслаждаетесь обетованием Божьим. Поскольку еще совсем недолго, совсем недолго, и грядущий придет и не задержится. Но праведный, тот, кто рожден свыше, кто прав перед Богом, праведный будет жить верой. И мы узнали от брата Хейгена, что вера и терпение — это силы близнецы. У вас есть вера, у вас есть терпение, и у вас есть результат. Вера и терпение — это сила близнецы. Слава Богу! Мы не отбрасываем свою бесстрашную уверенность. Мы сохраняем непоколебимое терпение и выдержку, чтобы полностью исполнить волю Божью. Праведный будет жить верой. Вот другой вариант. «И если он отступит или отпрянет в страхе, то моя душа не найдет в нем удовольствия и наслаждения». Почему Бог не найдет удовольствия в том, кто отпрянет? Потому что Бог не сможет дать вам ответ. Вы недостаточно долго оставались с ним, чтобы все изменилось. Знаете, у некоторых людей ушло 10, 15, а то и 40 лет, чтобы привести свою жизнь в то плохое состояние, в котором она сегодня находится. Но когда Бог не меняет все полностью за первую неделю, они хотят сдаться. Нет, вы уже создали что-то в своей жизни. Вы привели в действие то, что нужно уничтожить. И кроме того, если вы хотите принять что-то сверхъестественным образом, вы должны это сделать Божьим путем. Верой и долготерпением мы наследуем обетование. Это не кратчайший путь, это единственный способ. Праведный будет жить верой. Если он отступит или отпрянет в страхе, то моя душа не найдет в нем удовольствия и наслаждения. Почему? Потому что Бог не сможет благословить такого человека. Но наш путь не такой, как у тех, кто отходит к вечным страданиям и полностью уничтожен. Но мы из тех, вы и я, мы с вами из тех, кто верит, прилепляется, доверяет и полагается на Бога через Иисуса Христа, Мессию. И мы верой сохраняем душу. Мы верующие, и верой и терпением мы сохраняем душу. Аллилуйя! Слава Богу! Ваша душа — это ваш разум, ваша воля и ваши эмоции. Ваш дух — это та часть вас, которая настоящая. У вас есть душа. У вас есть разум, воля и эмоции. Это ваша душа. Но верой и терпением мы сохраняем эту душу. Мы храним себя невредимыми, пока не придет ответ. И если вы будете питаться этими истинами, они станут для вас настолько реальными, что вы сможете это сделать. Вы сразу же будете знать, я должен остаться. Я должен остаться на этом пути. Мне нельзя перестать верить о своем исцелении сейчас. Я еще не закончил. Я еще не принял окончательного продукта. Поэтому я не могу отступить. Что вы будете делать, когда отступите? Какой у вас выбор? Никакого. Вам необходимо продолжать верить Богу. Если вы это сделаете, вы получите ответ. Но если вы отступите, вы упустите обетование Божье. Так что на самом деле вариантов нет. Посмотрите первую главу послания к колосянам. Мы прочитаем 9 и 10 стих. Говорю вам, Библия подбодрит вас, если вы ей это позволите. Послание к Колосянам, 1 глава, 9, 10 и до 11 стиха. По этой причине, и мы также с того дня, как услышали об этом, не переставали молиться и обращаться с особенной просьбой о вас, о том, чтобы вы исполнились абсолютным, глубоким и ясным познанием Его воли, во всякой духовной премудрости и в понимании путей и целей Бога, чтобы вы могли жить, ходить и вести себя достойно Господа, полностью угождая Ему, желая угодить Ему во всем, принося плод во всяком добром деле. Это воля Божья, чтобы ваши молитвы приносили плод, принося плод во всяком добром деле и постоянно возрастая и умножая познание Бога. Мы молимся, чтобы вы были воодушевлены и укреплены всякой силой по могуществу Его славы, чтобы проявлять всяческое терпение и выдержку, непоколебимость и воздержание с радостью. Аллилуйя! Вот где победа! Мы пребываем в терпении. Мы не сдаемся во время испытания. И не отпускаем свою веру. Но мы пребываем в терпении, пока не придет ответ. Благословен Господь. Вера работает. Но вы не должны отклоняться от Божьей программы. Теперь послание к евреям. Посмотрим, читала ли я этот стих? Наверное, я его читала. А потом первая глава послания к Колоссянам. Я это читала. Аллилуйя. Мы остаемся в Божьей программе. Слава Богу. Поэтому мы терпели в страдании. Терпение — это качество, которое не сдается перед обстоятельствами и не уступает в испытании. Оно противоположно отчаянию и печали. Оно ассоциируется с надеждой. Это плод Духа, Он родился в вас. Терпение находится в вас, если вы родились свыше. Это часть вашего нового человека. Поэтому вы можете подчиниться терпению и призвать Его. Затем 14 шаг. Он снова в 12 стихе 12 главы послания к римлянам. В 12 стихе, наш одиннадцатый пункт. Радуйтесь и утешайтесь надеждой. 12 12-й пункт. Это «будьте непреклонны и терпеливы в страдании и волнении». Когда наступают трудные времена, терпение приходит к нам на помощь. Четырнадцатый пункт. Это «будьте постоянны в молитве». Будьте постоянны в молитве. Всегда разговаривайте с Господом. Не проводите ни дня без молитвы. Вы должны ежедневно проводить время в молитве. Каждый раз, садясь в машину и отправляясь куда-то, вы должны молиться об этом, верить Богу о своей безопасности и защите, призывать кровь Иисуса на свою машину или самолет. Когда мы с Кеннетом пользовались услугами авиалинии, мы просто принимали тот самолет. Когда мы подходили к самолету, Кеннет клал на него руку и говорил, «Я принимаю этот самолет в свое служение. Я купил в нем место, я беру власть над ним. Мы перелетим на другую сторону». Куда бы мы ни летели, мы хватались за это, конечно, вере. Мы до сих пор так молимся в нашем самолете или в нашей машине. Мы верим Богу. Будьте постоянны в молитве. Бог всегда готов выслушать вас. Ангелы готовы помочь вам. Слава Богу! Давайте посмотрим пятую главу послания Иакова. Давайте прочитаем, что сказано в пятой главе послания Иакова с 13 по 15 стих. Послание Якова 5.13. Злострадает ли кто из вас? Плохо ли с ним обращаются? Ему следует молиться. Счастлив ли кто в сердце? Ему следует петь хвалу Богу. Аллилуйя. Когда мы печальны и когда счастливы, когда страдаем и когда свободны, мы должны молиться. Четырнадцатый пункт для пребывания в воле Божьей — это быть постоянным в молитве. И это местописание в послании Якова подтверждает это. Шестая глава послания к Ефесянам. Посмотрите это. Аллилуйя. Говорю вам, Слово Божье может так вас вдохновить. Оно полезно для вас. Оно вас подбадривает. Послание к Ефесянам 6:18. Я сегодня проповедую для себя. Аллилуйя. Посмотрите, здесь сказано «молитесь во всякое время». Разве это не согласуется с пунктом «будьте постоянны в молитве»? Я люблю Слово Божье, оно такое точное. Молитесь во всякое время и по всякому случаю в духе. Когда все хорошо, когда все плохо, молитесь. Аллилуйя. В духе, со всякой молитвой и просьбой. Поэтому будьте начеку. Будьте начеку в сфере молитвы, будьте скоры на молитву. Поэтому будьте начеку и следите, имея четкую цель, со всей настойчивостью, ходатайствуя за всех святых, за посвященных людей Божьих. А затем сказано, «И молитесь также и за меня, чтобы мне дано было Слово». Не забывайте молиться за служителей Божьих, за пасторов, евангелистов, пророков и учителей Божьих, потому что им необходимо с помощью Духа доносить Слово Божье. Итак, номер 15 находится в 13 стихе 12 главы послания к римлянам, но в нашем списке это номер 15. «Давайте пожертвования на нужды Божьих людей, принимая участие в потребностях святых, и стремитесь практиковать гостеприимство». Итак, номер 15 — это «давайте». Что в Писании сказано о даянии? В Евангелии от Луки 6,38 сказано «давайте и дастся вам». Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Поэтому даже эта часть, когда вы даете вам на пользу, вам возвращается еще больше. Если вы даете 10 долларов, Бог не возвращает вам 10 долларов. Он дает вам мерую добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную. Аллилуйя! Так что это имеет отношение к нашим финансам. Хорошо, когда ваши финансы находятся в воле Божьей. Посмотрите второе послание к Коринфянам. Я хочу сказать, что когда ваши финансы находятся в воле Божьей, у вас есть избыток. Когда вы даете десятину, когда вы сеете, вы должны жить в переполнении. Аллилуйя! Слава Богу! Бог — партнер в ваших финансах. Я помню, как все было до того, как мы начали давать десятину. И могу сказать вам одно. Намного лучше давать десятину. Это побуждает Бога принимать участие в ваших финансовых вопросах. Это одна из моих самых любимых тем, так как это очень важно. Но у меня нет времени поговорить об этом сегодня. Посмотрите второе послание Коринфянам, 9 глава, 6 стих. Подождите, будьте терпеливы. «Помните, тот, кто сеет скудно и неохотно, тот и пожнет скудно и неохотно. А кто сеет щедро, чтобы кому-то пришли благословения, тот и пожнет щедро с благословениями. Пусть каждый дает согласно тому, как он решил и замыслил в своем сердце, но не скрипя сердце с сожалением или по принуждению, поскольку Бог любит, получает удовольствие, ценит превыше всего, не желает покидать или обходиться без того, кто дает доброхотно, радостно, незамедлительно и вкладывает сердце в свое даяние. И Бог силен сделать так, чтобы вся благодать все благоволение и все земные благословения пришли к вам в избытке, чтобы вы всегда при любых обстоятельствах и при любой нужде могли быть обеспечены всем, располагая достаточным количеством, чтобы не нуждаться в помощи или поддержке и снабжены в избытке для всякого доброго дела и благотворительного пожертвования». Бог не только хочет, чтобы вы были снабжены в избытке, но Он хочет, чтобы у вас было много денег, чтобы помочь Его работе. Всякое доброе дело и благотворительное пожертвование. Слава Богу! Он дает семя тому, кто сеет, сказано в десятом стихе, и хлеб тому, кто ест, и умножает ваш источник для сеяния. Поэтому, вот основная мысль, это воля Божья для того, кто дает. Поэтому вы будете обогащены во всем, всеми способами для того, чтобы быть щедрыми. Говорю вам, нельзя разрушить такую сделку. Вернитесь к 12 главе посланий к римлянам. В 14 стихе сказано, «Благословляйте гонителей ваших, «В этом много свободы». Это объясняет вам, что вы не должны ходить в плохом настроении или грустить, когда кто-то плохо о вас отзывается или преследует вас. Здесь сказано «благословляйте их». Что вы делаете, когда вас преследуют? Вы его благословляете. Вы поступаете правильно. Вы прощаете его. Вы забываете то, что он говорит. Вы не обращаете на это внимания. Вы не должны печалиться или страдать из-за этого. Спросите меня, откуда я это знаю? У нас было много опыта в этом. Знаете, за что нас больше всего преследовали? За то, что мы говорили, что Бог хочет, чтобы вы процветали. Так давайте я вам скажу это еще раз. Бог хочет, чтобы вы процветали. Аллилуйя, так сказано в Библии. Он всегда давал процветание своему народу. Слава Богу! Я добавила это от себя. Итак, благословляйте гонителей ваших. Это освобождает. Не следует беспокоиться из-за этого. Если вы исполняете волю Божью и исполняете то, что написано в Библии, если вы проповедуете Библию, и люди преследуют вас из-за чего-то, что вы видите в Слове Божьем, а они еще нет, пусть это вас не беспокоит. Радуйтесь тому, что вы это видите, и простите их, благословите их. Господь, я благословляю их, они не знают, что делают. «Простите их, и вы можете освободиться». Кроме того, в Писании сказано, «И все, желающие жить благочестиво во Христе и Иисусе, будут гонимы». Если оглянуться на историю церкви, то вы обнаружите, что каждый проповедник, который получал новое откровение, был гоним людьми, которые откровение еще не получили. Это часть процесса, и на это не стоит обращать внимания. Это не сократит ваше благословение, это не принесет вам вреда, если только вы не позволите этому принести вам вред. Не огорчитесь и не разозлитесь на кого-то. Благословляйте их и идите вперед. Благословляйте. Благослови Господь. Благословляйте гонителей ваших. Разве это не здорово, что мы можем быть свободными, даже во время гонений? В 14 стихе 12 главы послания к римлянам сказано, Благословляйте гонителей ваших, тех, кто жестоко к вам относится. Это даже может не касаться духовных вопросов. Люди могут просто плохо о вас отзываться. Благословите их. Благословляйте, а не проклинайте их. Нам сказано не проклинать тех, кто плохо о нас отзывается. Мы должны просить их для того, чтобы освободиться. И еще во втором послании к Тимофею 3 главе с 10 по 14 стих сказано, я не должна была читать это, но я хочу его прочитать. Во втором послании к Тимофею 3, 11 сказано В гонениях, страданиях, как в тех, что постигли меня в Антиохии, и Иуконии и листрах, каковы гонения я перенес, но от всех избавил меня Господь. Слава Богу! Спасибо тебе, Господь! «От всех их избавляет вас Господь». Если вы в гонениях, Господь избавит вас. У меня здесь отмечено, что нужно прочитать Евангелие от Иоанна 15, 20. Посмотрим, что это. Итак, Господь избавляет нас от гонений. Мы не должны волноваться из-за этого. Что, если вы в это не верите? Тогда вы можете беспокоиться об этом, болеть из-за этого, злиться насчет этого и потерять свое благословение, если хотите. Но я не буду это делать. В Евангелии от Иоанна 15, 20 сказано, «Помните, я говорил вам, раб не больше Господина Своего. Если Меня гнали, — сказал Иисус, — будут гнать и вас. Если Мое Слово соблюдали и повиновались Моему учению, то будут соблюдать и повиноваться и вашему. Но все то сделают вам, потому что вы носите имя Мое и из-за Меня». Слава Богу, мы не должны волноваться из-за гонений. Вот еще одно местописание, я должна его прочитать. Шестая глава Евангелия от Луки. Это одно из моих любимых избавлений от преследований. Я фактически пережила такое же много лет назад. Вот что здесь сказано сделать, если вы гонимы. Это действительно работает. Евангелие от Луки 6:22. У меня нет времени искать это, но там сказано, что когда вы гонимы, прыгайте от радости. Однажды, много лет назад, это было новым для нас. Все, что касалось гонений, было для нас новым. Я увидела это место Писания, где сказано, если вы гонимы, прыгайте от радости. И вот я была в офисе, когда узнала, что люди о нас говорят. И я подумала, в Библии сказано прыгать от радости, когда вы гонимы. И я встала из-за своего стола и начала скакать и прыгать от счастья. Так сказано в Библии. «Скачите от радости». Это Евангелие от Луки, 6 глава, 22-23 стихи. И об этом также сказано в Псалмах. Аллилуйя. В синодальном переводе Библии сказано «возвеселитесь». Поэтому мы не должны быть связанными этим. Мы можем простить. Мы сильны. Мы можем простить во имя Иисуса. Я сейчас вернусь. Мы изучаем 24 вещи из 12 главы послания к римлянам в расширенном переводе которые приведут нас в волю Божью и удержат нас в ней. Это практически указание Слова Божьего о том, как жить и как слушаться. И вчера мы закончили на 16 пункте. Я хочу вернуться к нему сегодня, так как я хотела рассмотреть то, что я еще не разбирала. Это очень важно. И давайте посмотрим 16 стих 12 главы послания к римлянам. Сказано «Живите в гармонии». Нет, давайте поднимемся к 14 стиху. «Благословляйте гонителей ваших». Именно это мы сейчас изучаем. гонение. Вчера мы кое-что разобрали. Тех, кто жестоко к вам относится, благословляйте, а не проклинайте. Почему он говорит нам так делать? Ради нашего же блага. Нас не должно это волновать. У них нет никакой силы или власти над нами, если только мы не позволим им занять в нас место, если не поддадимся непрощению. И я хотела поговорить с вами о некоторых замечательных местах Писания на эту тему. В Писании сказано, «Все желающие жить благочестиво во Христе и Иисусе будут гонимы». Это второе послание к Тимофею, 3 глава, 12 стих. И Иисус сказал, «Если они гнали меня, то будут гнать и вас». Так что это не должно оказаться для нас сюрпризом. Но я хотела посмотреть шестую главу Евангелия от Луки. Это то, что однажды показал мне Господь много лет назад, о том, как люди плохо о нас говорили из-за нашего учения, гонения. Это было еще в самом начале. И Господь показал мне это, и это было большим благословением. В 22 стихе шестой главы Евангелия от Луки сказано, «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди». Странно, когда такое говорят, не правда ли? Но именно это сказал Иисус ученикам. И когда отлучат вас, люди говорили, «Да, у них гипервера». Они люди веры. Да, они верят в процветание. Так будто это было плохо. И Бог научил нас об этом еще в самом начале. Он сказал, «Блаженны вы, когда люди будут плохо о вас отзываться» из-за того, что вы проповедуете Слово Божье, или из-за того, что вы делаете в Боге, когда они отлучат вас и будут поносить вас, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Вот что сказал делать Иисус. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь. И вот однажды я сидела за своим рабочим столом, я немного рассказывала об этом вчера, но у меня не было всех мест Писания. И я прочитала одно письмо, гадкое письмо. Я даже не помню, о чем оно было, но я вспомнила это местописание, где сказано «возвеселиться» или в другом переводе «прыгать от радости». Я встала из-за стола и прямо в офисе начала прыгать от радости и славить Господа. Нельзя чувствовать себя плохо, когда ты прыгаешь от радости и славишь Господа. Это сработало. И Иисус сказал, радуйтесь, когда вас будут говорить плохо из-за Меня, и прыгайте от радости, ибо велика вам награда на небесах». Так поступали с пророками отцы их. Вы в хорошей компании, когда вы гонимы за праведность, из-за того, во что вы верите или что проповедуете. Но фокус в том, чтобы не позволить этому обидеть вас. Мы не должны обижаться, когда нас преследуют. Мы должны прощать. Это помогает нам подняться и прыгать от радости, освободиться. Аллилуйя! Это мы заканчиваем вчерашнюю тему. Итак, номер 16 — это «Благословляйте гонителей ваших». Есть благословление в благословлении ваших гонителей. И сегодня номер 17. В 15 стихе 12 главы Послания к римлянам сказано «Радуйтесь с радующимися, разделяя радость других». Подождите, это тот стих? Yeah, right. Да, это тот стих. «Радуйтесь с радующимися, разделяя радость других, и плачьте с плачущими». Иначе говоря, отдавайте себя людям. Если люди плачут, благословите их, утешьте их и помогите им. Если они радуются, радуйтесь вместе с ними. «Принимайте участие в жизни других людей». Это номер 17 в этом списке. «Принимайте участие в жизни других людей». И следующий пункт номер 18 — это «Живите в гармонии друг с другом». Это значит «Не ссорьтесь». Даже если люди в ссоре с вами, вы не должны ссориться с ними. Простите их. Именно так поступает любовь. Любовь покрывает, любовь прощает, и это наша заповедь. Поэтому, чтобы быть правыми, мы должны прощать и не принимать этого внимание. Любовь не принимает во внимание причиненное ей зло, как сказано в расширенном переводе Библии. Итак, мы живем в гармонии и приспосабливаемся к людям. Мы благословляем людей. Посмотрим, мы говорили о том, как принимать участие в жизни других людей. Итак, живите в гармонии. Все улаживайте. Будьте благословением. Если люди с вами не согласны, любите их все равно. Люди не обязаны соглашаться с нами, аллилуйя. Поэтому мы все равно их любим. Третья глава притчи. Посмотрим, что сказано в седьмом стихе третьей главы притчи. В притчах столько силы, в них полно прекрасных советов, просто один за другим. В притчах 3.7 сказано. Во всех путях твоих узнавай и познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих. С благоговением бойся и поклоняйся Господу, и полностью отвернись от зла. Это будет здравием для твоих нервов, сухожилий и суставов, и увлажнением для твоих костей. Поэтому, когда с нами поступают плохо, мы благословляем этих людей. Мы хорошо о них отзываемся, мы молимся за них. Разве в Писании не сказано молитесь за тех, кто вас использует и преследует? Поэтому мы не должны поддаваться гонениям. Мы не должны обращать на их внимание. Мы лишь можем благословлять людей и делать им добро, делать добро нашим гонителям. Это работает. Библия говорит о том, что так вы собираете горящие угли на их головы. Вы делаете добро тем, кто сделал вам зло. Вот что это значит. Это не значит, что вы по отношению к ним злы. Это значит, что вы их благословляете, даже когда трудно. Итак, мы прыгаем от радости. 23 стих 6 главы Евангелия от Луки. И мы делаем добро нашим гонителям. Позвольте, я посмотрю, читала ли я это местописание. 30 Псалом. 21 стих. О, да, это замечательное местописание. 21 стих 30-го псалма. Вот в каком вы положении, когда вы гонимы. В 21 стихе 30 псалма сказано, «Ты прячешь их в укрытии твоего присутствия от козней человеческих, скрываешь их под сенью от пререкания языков». Когда люди ужасно о нас отзываются, когда они нас гонят, мы должны быть уверены, что мы не виноваты в том, о чем они говорят. Или если мы не правы, и они о нас плохо говорят, мы должны их простить. Но если мы правы, и они о нас плохо говорят, мы должны их тоже простить. И здесь сказано, что в укрытии своего присутствия Бог прячет нас от тайного заговора. Вот что означает это слово на иврите или козни человеческих. Бог скрывает нас под Своей сенью от пререкания языков. «Благословен Господь, что явил мне дивное любящее благоволение, когда я был окружен, как в осажденном городе». Любите Господа все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздается сбыткам. «Будьте сильными, и пусть ваше сердце будет мужественно, все ожидающие, надеющиеся и уповающие на Господа». Когда люди о нас говорят, мы не должны этому позволить беспокоить нас. Мы можем освободиться, мы можем просто отбросить это. Это замечательный способ, как оставаться в воле Божьей. Потому что, поссорившись, вы сразу же выходите из воли Божьей. А вы должны быть в ней. Поэтому вы отказываетесь быть в ссоре. Кто-то может быть в ссоре с вами, но вы делаете все возможное, чтобы помириться и быть с этим человеком в мире, независимо от того, что он делает или говорит. Это убережет вас от многих бед. И следующий пункт, о котором мы говорили, семнадцатый пункт, «Принимайте участие в жизни других людей. Живите в гармонии и приспосабливайтесь». Это был 18 пункт. Притчи. Позвольте я посмотрю, читала ли я это. Притчи 3.7. Да, мы это читали. «Никому не воздавайте злом за зло». Это из 17 стиха 12 главы послания к римлянам. 17 стих. «Никому не воздавайте злом за зло, но думайте о том, что достойно уважения, что благородно и добродетельно, стремясь быть безупречными перед всеми». Какое сильное местописание. Номер 19. Это «никому не воздавайте злом за зло». Даже не пытайтесь расквитаться. Оставьте Господу то, что нужно сделать. Но мы не воздаем злом за зло. Что мы делаем вместо этого? Мы прощаем. Знаете, невозможно одновременно воздавать злом за зло и прощать. Нам сказано прощать тех, кто нас использует и преследует. А что происходит, когда мы прощаем? Мы освобождаемся. Мы выходим из-под бремени. Мы прощаем. Мы отпускаем их. Нам уже не нужно об этом думать, размышлять над этим. Когда мы прощаем, мы победители. Мы победители. Аллилуйя! И это номер 19. Номер 20 записан в том же стихе. И в нем сказано, будьте честными и безупречными. Мы, как чада Божьи, должны быть абсолютно честными и безупречными. И испытайте наказание за грех ваш. Вы испытаете его. Так что же вам делать? Будьте безупречными. Пусть вам нечего будет скрывать. Не делайте во тьме то, что вы не захотите, чтобы увидели при свете. Аллилуйя. Посмотрим, какое местописание у нас здесь написано. У меня нет сносок к этому месту. Но в расширенном переводе Библии есть сноска к книге притчей. Притчи, 20 глава. 22 стих. Посмотрим, что здесь сказано. Посмотрим. Притчи 20, 22. «Будьте безупречными перед всеми». И здесь сказано «Не говори, я отплачу за зло. Ожидай терпеливо Господа». И Он спасет тебя. Так что мы не должны действовать против людей. Мы можем подождать Господа. И даже если случилась беда, Он спасет нас. Говорю вам, это уже решенный вопрос. Аллилуйя. Итак, это номер 19. «Никому не воздавайте злом за злом». И следующий пункт находится в 17 стихе 12 главы послания к римлянам. В том же стихе сказано... Будьте честными. Будьте честными и безупречными. Слава Богу. В одном переводе сказано Избегайте признаков зла. Избегайте признаков зла. Будьте честными и безупречными. Избегайте признаков зла. В расширенном переводе 4 главы 1 послания к Тимофею сказано быть примером. Давайте это посмотрим. 4 глава, 12 стих. «Пусть никто не пренебрегает и не имеет низкого мнения о тебе из-за твоей юности, но будь образцом, примером для верующих в речах, в поведении, в любви, в вере, в чистоте». Невозможно сбиться с пути, поступая так, не правда ли? Это сильный стих. «Доколе не приду, посвяти себя публичному и уединенному чтению, наставлению, учению и насаждению доктрины. Пусть никто не пренебрегает и не имеет низкого мнения о тебе из-за твоей юности. Наша жизни должна быть образцом или примером для верующих в речах, в поведении, в любви». Это послание к Тимофею. «В любви, в вере и в чистоте». Слава Богу. Аллилуйя! Это все решает. Мы будем примером. И 21 пункт это живите в мире со всеми. В 18 стихе в послании к римлянам сказано, живите в гармонии друг с другом. Не будьте высокомерны, надменны, горды, исключительны. Это так мудро. Но приспосабливайтесь к людям и к обстоятельствам. Все улаживайте. Вы можете оказаться в толпе, где никто не знает Господа. Просто любите этих людей. Не будьте высокомерны. Не думайте, что вы настолько духовны, что не можете никого там любить. Будьте к ним добры. Поддерживайте их. Не будьте высокомерны. Приспосабливайтесь к людям. Это дар. Вы можете приспосабливаться к людям. Вы можете быть благословением, где бы вы ни находились. Даже находясь в толпе верующих, вы можете проявить любовь, доброту. И вы можете открыть перед ними дверь, чтобы они поняли благословение Господне. Приспосабливайтесь к людям. Это сильное высказывание. К людям и обстоятельствам. И посвятите себя выполнению скромных заданий. Выполняйте те задания, которые перед вами поставлены. Не думайте, я слишком хорош, чтобы это делать. Нет, если это нужно сделать, мы не можем быть слишком хороши для этого. Аллилуйя, аминь. Не переоценивайте себя и не мечтайте о себе. Это очень важно. Это 16 стих и номер 21 в нашем списке. «Живите в мире со всеми». «Где сварливость, там неустройство и все худое», сказано в послании Иакова. Блаженные миротворцы», сказано в Библии. Так что мы можем любить, мы можем быть в мире, мы можем быть добрыми. Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Разве мы не благословлены, чтобы называться детьми Божьими и выполнить эту роль, имея духовную власть и силу, чтобы быть благословением, где бы мы ни были?» Бог поможет нам быть благословением при любых обстоятельствах. Это Евангелие от Матфея 5, 9, 9 стих. Здесь интересно написано. Вот 16 стих целиком. «Живите в гармонии друг с другом. Не будьте высокомерны, надменны, горды, исключительны но с готовностью приспосабливайтесь к людям и обстоятельствам и посвятите себя выполнению скромных заданий. Никогда не переоценивайте себя и не мечтайте о себе. Если вы помните, то еще в третьем стихе автор говорил не переоценивать себя и не думать о себе выше, чем должно. Здесь он снова это говорит, уже дважды. Он дважды повторяет это в одном месте Писания, так что это должно быть важно. И это должно быть легко выполнимо. То, что здесь названо переоцениванием себя, — это гордость. А чему предшествует гордость? Гордость предшествует падению. Итак, никогда не переоценивайте себя или не мечтайте о себе. Аллилуйя. Давайте посмотрим притчи 3.7, что сказано там. Это так хорошо. Это очень нам поможет. Это убережет нас от многих неприятностей. Притчи 3.7. Возможно, я читала это раньше, когда мы только начали изучение. Да, я читала. «Не будь мудрецом в глазах твоих, с благоговением бойся и поклоняйся Господу, и полностью отвернись от зла». Скажите «полностью». «Полностью отвернись от зла». И что произойдет? В следующем стихе сказано, «Это будет здоровьем для твоих нервов, сухожилий, суставов и увлажнением для твоих костей». Слава Богу! Аллилуйя! Это такой хороший совет. Он очень нам поможет, если мы будем придерживаться его. Итак, номер 21 — это «Живите в мире со всеми». Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. 22 второй номер из 17 стиха, 12 главы, послания к римлянам. Никому не воздавайте злом за зло. Не мстите за себя. Второе послание Фессалоникийцам. Первая глава, 4 и 6 стих. Там сказано. Давайте это посмотрим. Второе послание феслоникийцам. О, какой хороший совет! Мы будем следовать и ему, правда? Второе послание Фессалоникийцам, первая глава, четвертый стих. «Вот по какой причине мы упоминаем вас с гордостью среди церквей, из-за вашей выдержки, непоколебимой выносливости и терпения, и вашей твердой веры среди всех гонений, сокрушительных бед, страданий, в которых вы держитесь». В шестом стихе сказано, нет, продолжим чтение, это положительное доказательство справедливого и праведного суда Божьего в конце, чтобы вы могли считаться заслуживающими его царства. Это ясное доказательство Его справедливого приговора, который предполагает, что вы должны удостоиться Царства Божьего, ради чего вы и страдаете. Это справедливое решение, поскольку праведно перед Богом воздать болью и страданиями тем, кто доставляет вам боль и страдания. Сказано, что праведно перед Богом, чтобы Он воздал тем, кто доставляет вам страдания. Это не наша работа — воздавать тем, кто доставляет нам страдания. Но Бог о нас позаботится. Аллилуйя. Второзаконие, 32 глава, 35 стих. Я думаю, у нас есть время на это местописание. В 35 стихе, 32 главы сказано... Мы часто это слышали. «У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день их бедствия, и быстро приближается их проклятие». «Не мстите за себя», номер 22. Праведно перед Богом, чтобы Он встал на нашу сторону. А наша роль — это сказать, мы не будем мстить, мщение принадлежит Господу. Он знает, как это уладить, и что с этим делать. Он абсолютно справедлив, и Он знает всю ситуацию. Мы с вами отчасти знаем и отчасти пророчествуем, но Бог знает всю ситуацию. Поэтому мы любим, мы прощаем, мы ходим в любви. А когда мы ходим в любви, мы ходим в благословении. это наша заповедь. Нас не должно заботить, как бороться за себя, или что люди думают, что они говорят. Мы можем просто идти вперед, благословлять их, приносить их Господу, зная, что мы свободны, зная, что Господь заботится о нас, и что мы благословлены во всех обстоятельствах. Аллилуйя! Мы благословенный народ. И если мы выполним эти условия, в этом месте Писания так много сказано, нам завтра надо кое-что сделать, а затем мы рассмотрим этот отрывок. В этих местах Писания так много сказано о повседневной жизни. И если мы будем делать то, что там сказано, мы избежим многих неприятностей. И мы сможем жить совершенно свободными. Мы сможем жить свободными, если мы не будем мстить за себя, если мы будем твердо держаться с терпением, если мы будем прощать и ходить в любви, и не будем держать ничего против кого бы то ни было. Мы сможем жить свободными». И мы сможем жить в этом безумном, запутавшемся мире здоровыми, целостными, благословенными, процветающими. Я сейчас вернусь. Мы заканчиваем изучение 24 вещей из 12 главы послания к римлянам, которые помогут удержать нас в воле Божьей. Итак, это 12 глава послания к римлянам в расширенном переводе. И сегодня мы перейдем к 20 стиху. Мы уже близко к концу. Вчера мы говорили, «Не мстите за себя, возлюбленные, оставьте а место гневу Божьему». И вот мы дошли сегодня до 23 пункта. Если ваш враг голоден, накормите его. Это поможет вам остаться в воле Божьей. Имейте сострадание, благословляйте своих врагов. Это благословит вас. «Благословляйте своих врагов». Вчера мы читали, что нужно прощать. «Никому не воздавать злом за зло». По-моему, это было вчера. «Никому не воздавать злом за зло и благословлять. Жить в мире со всеми и никогда не мстить за себя». И сегодня номер 23. «Творите добро своим врагам». Бог продвигает нас еще на один шаг вперед. Мы возрастаем. Мы будем действительно делать добро нашим врагам. Аллилуйя. В расширенном переводе 20 стиха сказано, «Если враг твой голоден, накорми его. Если он жаждет, напои его. Ибо делая так, ты соберешь ему на голову горящие угли». Давайте посмотрим притчи 25-21. А затем мы снова рассмотрим любовь. Мы уже один раз читали о ней во время этого изучения, но знаете, для того чтобы ходить в ней, нужно, наверное, каждый день это читать. 21 стих. 25 глава, 21 стих. Книга притчи. Позвольте, я проверю, там ли я смотрю. Да, 25, 21. Там повторяется то, что сказано в послании к римлянам. Фактически это в послании к римлянам повторяется то, что сказано в притчах. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водою». Из этого мы можем усвоить, что мы должны ходить в любви даже по отношению к нашему врагу, не только к нашим гонителям, но и к нашему врагу. Мы должны накормить его и напоить. «Ибо делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его». Это хорошая часть. «Господь воздаст тебе». Делая добро своему врагу, вы ставите себя в положение, чтобы Господь вам воздал. Разве это не здорово? В естественном мире мы бы хотели сделать своему врагу что-то плохое. Но нет, Бог говорит нам делать добро, и Он благословит нас. Так что это благословение — делать добро своему врагу. Спасибо тебе, Иисус. Это номер 23. «Творите добро своим врагам». Давайте посмотрим первое послание Коринфянам. Мы прочитаем это еще раз. Мы уже читали это. Но давайте еще раз рассмотрим любовь Божью. Мы сегодня заканчиваем этот цикл. Нам осталось только две вещи в списке. Мы уже прошли 22. Итак, 13 глава Первое послание к Коринфянам. Это наш закон. Если мы его не соблюдаем, мы непослушны. Мы открыты перед тьмой. И она может войти в том или в другом месте. Поэтому давайте прочитаем это еще раз и сделаем это медленно. Мы сегодня не торопимся, так как нам осталось разобрать всего пару вещей. Но это любовь Божья. И для меня в расширенном переводе они сказаны лучше, чем в каком-либо другом. Четвертый стих, тринадцатая глава, четвертый стих. Любовь — это наш закон. Мы должны ходить в любви. Мы должны поступать в любви. Мы должны говорить в любви. Это наша заповедь. Если мы не придерживаемся любви, мы непослушны. Но Библия учит нас, что соблюдая заповедь любви, мы соблюдаем все заповеди. Так что это краткий способ узнать, как, согласно воле Божьей, мы должны относиться к другим людям. И это мне очень помогает. Это мне очень помогло и до сих пор помогает. И если у вас проблемы с хождением в любви, если у вас с этим проблема, то было бы неплохо ежедневно перечитывать эти места Писания. Это 13 глава, первое послание Коринфянам, 13 глава, и начинается с 4 стиха. В расширенном переводе сказано «Любовь вынослива, терпелива и добра». Существует сила терпения, это плод Духа. Любовь долготерпит. Любовь — это плод Духа. Любовь — радость, мир, терпение. Любовь вынослива, терпелива и добра. Любовь никогда не завидует и не кипит от ревности. Итак, любовь не завидует, она не ревнива. Любовь не нехвастлива и не тщеславна. Она не выставляет себя на показ. Допустим, вы верите о новой машине. Вы уже достаточно долго верите о новой машине, и вот однажды вы приходите в церковь, и появляется брат такой-то или сестра такая-то на новой машине, а вы все еще ездите на старом драндулете и верите о новой машине. Любовь не завидует. Что делает любовь в таком положении? Любовь не раздражается от того, что у брата такого-то или сестры такой-то есть новая машина. Знаете что? Любовь счастлива. Любовь счастлива от того, что у кого-то есть новая машина. У меня есть один друг-служитель, и он рассказывал, как они с детьми были в Диснейленде или в каком-то из подобных мест, и там бывают очень длинные очереди. Они пошли пообедать, и он сказал, что они стояли в очень длинной очереди и видели, как мимо проходят люди с едой на подносе. И он сказал, нас не раздражало то, что люди получали еду. Мы чувствовали, что очередь движется, и там есть еда, и люди ее получают. И нам нужно лишь постоять в этой очереди, и мы получим еду. Я подумала, что это замечательно сказано. Если кто-то получает новую машину, просто скажите «Спасибо, Иисус! Очередь движется! Я верю о своей новой машине! Спасибо за мою новую машину! Спасибо за то, что дал новую машину сестре такой-то! Спасибо тебе, Господь, за то, что она получила новую машину! Очередь движется! Поэтому мы радуемся, когда другие принимают. Аллилуйя! Это и есть любовь Божья. Любовь радуется. Любовь вынослива, терпелива и добра. Любовь никогда не завидует и не кипит от ревности. Любовь не нехвастлива и нечиславна. Она не выставляет себя на показ. Она нечиславна. Любовь, Божья любовь, нечиславна, ненадменна и не напыщена гордыней. Она не думает о себе. «О, я очень важная персона, все должны меня уважать». Это не любовь. Любовь не тщеславна, и не напыщена гордыней. Она не груба. У любви хорошие манеры. Она не груба и не ведет себя культурно и неприлично. Любовь не будет ни на кого набрасываться, не будет злиться, не будет выходить из себя. Любовь так не поступает. Она не ведет себя неприлично. Любовь ведет себя хорошо. Аллилуйя. Любовь, Божья любовь в нас, не настаивает на своих собственных правах или на своем, потому что она не своекорыстна. Это замечательное откровение для брака. Любовь, Божья любовь. Не знаю почему, но мне кажется, что противоположности притягиваются. А затем они женятся. А затем им приходится учиться жить вместе. Мы с Кеннетом были полными противоположностями. Но теперь, спустя 45 лет, мы уже немного больше похожи. Почему? Потому что мы научились жить вместе, и мы научились ходить в любви Божьей. Так что любовь не настаивает на своих правах или на своем. Мы знаем, любовь быстро прощает, быстро находит оправдание. В Писании сказано, что любовь покрывает. Она не своекорыстна. О, это написано о браке, это точно. Она не обидчива, не раздражается и не капризна. Она не принимает во внимание причиненное ей зло. Помните историю Билибрима о кукурузном хлебе? Она узнала от брата Хегена о хождении в любви. Она выписала из 13 главы все о хождении в любви и повесила этот листочек на внутреннюю сторону кухонного шкафчика. В то время она была работающей мамой. На ней были дети, муж и хозяйство, и она каждый день готовила. Говорю вам, она была занятой женщиной. И вот однажды был дождливый день. Проведя целый день на работе, она стояла на кухне и готовила. Она приготовила большую кастрюлю чили. Надеюсь, я правильно рассказываю. Если это не так, то Билли мне точно все выскажет. Но я это помню именно так. И вот у нее готов чили, а к чили были крекеры. На улице холодно, а она ходит в любви, она все это делает для своей семьи. Домой приходит муж, он слышит запах чили, он смотрит на чили, она показывает ему, что у них на ужин. На улице идет дождь, холодно, она сама целый день провела на работе. А теперь она дома кормит свою семью. И муж говорит, а где кукурузный хлеб? Она думала, что и так хорошо постаралась приготовить Чили, а он спрашивает, где кукурузный хлеб. Дорогой, у меня есть крекеры. Я не хочу крекеры. У меня к Чили должен быть кукурузный хлеб. И Билли просто вспыхнула, понимаете? Она рассказывала, что подошла к кухонному шкафчику, открыла дверцу и сказала, «Любовь не обидчива». Она не раздражается и не капризна. Она не принимает во внимание причиненное ей зло. Она закрыла дверцу, вернулась к мужу и сказала, я пойду куплю ингредиенты, чтобы испечь кукурузный хлеб. У нее не было для этого ингредиентов. Она сказала, что они у нее кончились, и поэтому она собиралась подать крекеры. Нет, это не подойдет, у нас должен быть кукурузный хлеб. Поэтому она взяла себя в руки и сказала, я пойду и приготовлю еду. Она вернулась и приготовила кукурузный хлеб. И она сказала, что это место Писания было у нее в кухне. И в течение всего дня, когда она испытывала искушение и давление, она обращалась к этому месту Писания и ходила в любви. И знаете, это, наверное, самое лучшее описание, как это происходит, какое я слышала в своей жизни. Именно так вы и поступаете. Вы думаете об этом прежде всего. Любовь — это наша заповедь. Если мы будем ходить в любви, мы будем послушны во всех сферах. Это самый краткий путь. Если у вас в порядке это, то у вас в порядке и все остальное. Любовь никого не убивает, любовь не совершает прелюбодеяния, любовь не крадет. В ней все десять заповедей, все, что сказал нам делать Господь, как нам лично поступать. Она не обидчива, не раздражается и не капризна. Поэтому учитесь жить вместе. И учитесь не быть обидчивыми, раздражительными и капризными. Что это значит? Это значит, что если я разозлюсь на Кеннета и буду злиться несколько секунд, то я буду непослушна и не буду пребывать в любви. Да, скажете вы, но вы не знаете, что он мне сделал. Вы не знаете, что она мне сделала. Она так меня раздражает. Любовь не обидчива, не раздражается и не капризна. От нее нельзя увильнуть, оправданий нет. Что бы вам ни сделали, любовь достаточно сильна, чтобы крепко держаться и не быть обидчивым, раздражительным и капризным. Сказано, что она не груба. Она не настаивает на своих собственных правах или на своем, потому что она не своекорыстна. Любовь Божья не обидчива. Нельзя показывать свои чувства. Она не обидчива, не раздражается и не капризна. Она не принимает во внимание... Скажите, не принимает во внимание. Она не принимает во внимание. Это не я написала, это написал Бог. Она не принимает во внимание причиненное ей зло. Она не обращает внимания на перенесенную несправедливость. Означает ли это, что невозможно обидеть ваши чувства? Именно так. Когда ваши чувства задеты, это не по Писанию. Почему? Потому что если ваши чувства задеты, то, очевидно, вы не простили. Если вы простили, то вы освободили того человека от того, что он вам сделал. Я знаю, что это трудно, но именно в этом вся суть. Если вы хотите ходить в воле Божьей, вы должны ходить в любви. Она не настаивает на своих собственных правах или на своем... Она не обидчива, не раздражается и не капризна. Когда я начала это изучать, ее уверена, когда Кеннет начал это узнавать, мы были как били в ее кухне. Нам приходилось не быть обидчивыми. Если нам хотелось, чтобы наши чувства были задеты, мы были вынуждены брать себя в руки. Это не является волей Божьей для меня. Нам приходилось не быть возмущенными. Я делаю то, что не нравится ему. Он делает то, что не нравится мне и так далее. Нам нельзя возмущаться. Мы должны прощать. Мы два разных человека. Мы совершенно разные. Он видит по одному, я по другому. Мы стали уже похожи, но мы все равно разные. Но что мы делаем? Мы ходим в любви. Мы не обидчивы, не раздражительны и не капризны. Мы быстро прощаем. Любовь не принимает во внимание причиненное ей зло. Она не обращает внимания на перенесенную несправедливость. Она не радуется несправедливости и неправедности, но радуется, когда побеждают справедливость и истина. Любовь, вот как она сильна, стойко держится, что бы ни происходило. Она всегда готова верить самому лучшему о каждом человеке. Ее надежда не угасает ни при каких обстоятельствах. Любовь все переносит, не ослабевая. Любовь, сказано в восьмом стихе, любовь никогда не терпит поражения, никогда не увядает, не выходит из моды и не прекращается. Вот как сильна Божья любовь, которая, как сказано в Библии, излилась в наши сердца. Поэтому мы творим добро своим врагам. Любовь никогда не терпит поражения. Посмотрите 35 стих шестой главы Евангелия от Луки. Не думаю, что мы это читали. «Любите врагов ваших». Вы хотите сказать, что мы должны любить наших врагов? Мы должны творить добро нашим врагам? Любите врагов ваших. Не только свою жену, своего мужа, своих детей или своего начальника, но своих реальных врагов. Очевидно, что это никого не исключает. От своей жены или мужа до своих врагов. Нам сказано «любить». Это наша заповедь. В нас есть сила. У нас есть любовь Божья которая, как сказано в послании к римлянам, излилась в наше сердце. Но вы любите врагов ваших. Будьте добры и благотворите, оказывая услуги, чтобы кто-то извлек из них пользу. И взаймы давайте, ничего не ожидая и ни на что не надеясь, ничего не считая потерянным и ни о ком не теряя надежды. Тогда ваша награда будет велика на небесах. Аллилуйя! Любите врагов ваших и благотворите. Разве не удивительно, что в нас есть такая сила в новом творении? Дайте я проверю это местописание. Притча 25, 21. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водою, и Господь воздаст тебе». Господь воздаст вам. Поэтому, поступая так, вы ничего не теряете. Поступая так, вы ставите себя в такое положение, чтобы Господь мог действовать и вознаграждать вас, потому что вы соблюдали Его Слово. Евангелие от Луки, 6 глава, 35 стих. Возможно, мы уже читали его во время нашего изучения. Позвольте, я посмотрю. Это пятая глава. Евангелие от Луки, 6 глава, 35 стих. «Но любите врагов ваших». Мы уже говорили об этом. «Любите ваших врагов и благотворите. Слава Богу!» И Бог вас благословит. Посмотрите снова послание к римлянам, 12 главу. Это последний пункт. 24 пункт в этой главе. Сказано «Побеждайте зло, Добром. Разве не сильное утверждение? Давайте я прочитаю вести. «Не позволяй себе быть побежденным злом». Это прямой приказ. Прямой приказ. «Не будь побежден злом, но побеждай или одолевай зло добром». Слава Богу, вот что нам сказано сделать. «Мы не должны быть побежденными». Но мы должны побеждать зло добром. Благословен Господь. Мы не должны быть под властью тьмы. У нас есть сила одолеть ее добром. Аллилуйя. Любовью Божьей. Любовь никогда не терпит поражений. Любовь — самая сильная вещь во вселенной. Божья любовь — самая сильная вещь во вселенной. И нам всегда должно ее хватать. Аллилуйя. Говорю вам, если бы мы соблюдали эти заповеди и выполняли их, если бы мы соблюдали наши заповеди, мы бы ходили в такой победе. В 4 стихе 5 главы 1 послания Иоанна сказано, здесь говорится о любви, «Ибо это есть любовь к Богу, это третий стих. Посмотрите первый стих. У нас осталось много времени. «Всякий, кто верит, остается верным, доверяет и полагается на тот факт, что Иисус есть Христос, рожденное свыше Дитя Божье». Вот во что вы должны верить, что Иисус есть Христос, и вы принимаете Его как своего Спасителя. «И всякий, любящий Отца, любит также и рожденного от Него, Его отпрыска». И тот человек, который причинил вам вред, возможно, чадо Божье, вы должны любить его. Он отпрыск Небесного Отца. У него есть Отец, так же, как и у вас. Что мы любим детей Божьих, узнаем, распознаем и понимаем из того, что мы любим Бога, и повинуемся Его заповедям, приказаниям и требованиям, когда соблюдаем Его распоряжение и размышляем над Его предписаниями и учением. «Ибо истинная любовь Божья в том, чтобы мы соблюдали Его заповеди». Легко говорить о любви, но истинная любовь Божья в том, чтобы делать то, что Он говорит. «Мы соблюдаем Его распоряжения и размышляем над Его предписаниями и учениями. И Его приказания не утомительны, не обременительны, не угнетающие и не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, «И это есть победа, побеждающая мир, вера наша». «Сия есть победа, побеждающая мир, вера наша». Мы соблюдаем Его заповеди. Мы повинуемся Его предписаниям и учениям. Кто побеждает или завоевывает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Христос? Аллилуйя! Поэтому мы соблюдаем Слово Божье. Мы любим. У нас есть сила любить. Мы повинуемся Его предписаниям. Мы рождены от Бога. Мы побеждаем этот мир. И если мы будем ходить в любви, мы будем побеждать во всех сферах нашей жизни. Давайте посмотрим 16 стих 5 главы послания Галатам. «Спасибо тебе, Господь!» Я убеждена, что мы должны ходить в любви. Посмотрите 4 стих 5 главы. В послании Галатам 5, 4 сказано, «Если вы стремитесь, чтобы вас оправдали, объявили праведными и предоставили правильное положение перед Богом по закону, то вы ничего не добились и отделились от Христа. Вы отпали от благодати». Давайте я перескочу вниз, у нас мало времени. Посмотрите шестой стих. «Ибо если мы во Христе Иисусе, то ни обрезание, ни необрезание не засчитывается. Но только вера, которая приведена в действие, обрела силу, выражена и действует любовью». Вера действует любовью, аллилуйя. И в послании Галатам 5,16 сказано, «Но я говорю, привычно ходите и живите в духе, отвечая духу, будучи контролируемы и водимы им. Тогда вы не будете потакать вожделением плоти, человеческой природы без Бога». В 18 стихе сказано, «Если вы водимы духом, вы не подчиняетесь закону. А затем приведены все дела плоти. Но в втором стихе сказано, «Плоды же Духа, Святого Духа, который присутствует и работает внутри вас, то, что Он производит, это любовь, радость, мир, терпение, благость, доброта, верность, кротость и самоконтроль. Это плоды вашего возрожденного человеческого Духа. Все это родилось в вас». Сказано, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Слава Богу! Мы живем в Слове Божьем. Мы ходим по Духу. Мы ходим в любви друг с другом. Мы верны в соблюдении заповеди любви. Я сейчас вернусь. Мы сейчас будем действовать на основании 15 пункта. По-моему, там сказано, кто раздает, пусть делает это в простоте и добровольно кто оказывает помощь и начальствует с усердием и целенаправленностью. Мы сегодня примем наши пожертвования, Аллилуйя, и я помолюсь за ваши финансы. Поэтому либо приготовьте свое пожертвование, либо решите в своем сердце, что вы будете делать. А я буду верить Богу о вас. В 9 главе 2 послания Коринфянам сказано, «Кто сеет скудно и неохотно, тот и пожнет скудно и неохотно. А кто сеет щедро, чтобы кому-то пришли благословения, тот пожнет щедро и с благословениями. Вот что важно в вашем даянии. Пусть каждый дает согласно тому, как он решил и замыслил в своем сердце. Поэтому слушайте Бога и делайте то, что Он говорит, и делайте это с радостью, аллилуйя. Поскольку Бог любит, получает удовольствие, ценит превыше всего, не желает покидать или обходиться без того, кто дает доброхотно, незамедлительно, вкладывая сердце в свое даяние. И Бог силен сделать так, чтобы вся благодать... Это так много для меня значило, когда мы с Кеннетом верили о еде на столе, о машине, на которой можно ездить, и о доме, в котором можно жить. Что Бог силен. Я знала, что мы не могли сами это сделать. Бог силен сделать так, чтобы вся благодать, все благоволение и все земные благословения пришли к вам в избытке чтобы вы всегда, Аллилуйя, при любых обстоятельствах и при любой нужде, могли быть обеспечены всем, располагая в достаточном количестве, чтобы не нуждаться в помощи или поддержке, и снабжены в избытке для всякого доброго дела и благотворительного пожертвования. Я сейчас за вас помолюсь. Будьте быстрыми в принятии. Отец, я приношу к тебе все финансы наших слушателей. Я молюсь о дарах, Отец, о которых они приняли решение в своем сердце. Я прошу Тебя, Господь, посмотри на них с небес и благослови их. Увидь, что их сердце в их даянии. Увидь, что они послушны Тебе, Господь. И я прошу Тебя, чтобы поток хороших финансовых благословений пришел к ним, Господь. Дай им желание их сердца. Приумножь их финансово. Дай им стократный урожай на это пожертвование сегодня. Во имя Иисуса. Служебные духи, во имя Иисуса пойдите и принесите деньги людям Божьим, поскольку они сегодня посеяли семя. Я соглашаюсь с вами о стократном урожае. Аллилуйя! Ухватитесь за это. Если вы хотите заказать наши книги, то пишите по адресу, который вы видите сейчас на экране, и мы их вам вышли. Аллилуйя! До встречи! И помните, что Иисус... Господь!